Для чего вообще нужны кластера? Кластера нужны для того, чтобы вы могли отфильтровать рискованные сделки, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы видеть реальную заинтересованность к цене продавцов и покупателей. Крупные кластера помогут отфильтровать слишком ранние открытия сделок. То есть они вам помогут остановиться в тот момент, когда сделка может быть слишком рискованная. А самое главное – это то, что кластера выступают как, триггера, как триггеры для открытия или закрытия сделок. На этом моменте мы остановимся поподробнее. Что же такое кластера? Кластера в переводе с английского – это скопление. В нашем случае это скопление сделок, покупателей и продавцов, которые мы фильтруем при помощи индикатора ClusterSearch. Естественно, в платформе Atas есть множество других индикаторов, но сегодня мы остановимся именно на этом мощном индикаторе Объемного анализа. Эти крупные скопления ордеров говорят нам на языке рынка, что в этом месте прошло очень много сделок, что не свойственно рынку в 90% времени. Можно сказать, что это из ряда вон выходящее событие, которое мы, мы в любом случае не должны выпускать из виду. Рынок состоит из покупателей и продавцов. Каждая сделка включает в себя и тех, и тех. Я думаю, многие из вас это знают, но те, кто не знали, обратите на это внимание. Каждая сделка – это и продавец, и покупатель. Когда покупатели считают, что цена слишком дешевая, то они могут начать активно покупать, что естественно отобразится на повышении объема. Либо наоборот, когда цена слишком высокая, то продавцы начинают активно продавать. То есть, когда мы видим крупные кластера, мы смело можем предположить, что как минимум одной из сторон участников рынка текущие цены интересны, более интересны, чем другие, и они активно торгуют и выставляют лимитные и рыночные ордера в этой зоне. Таким образом, может, таким образом рынок может двигаться от одного кластера к другому, в которых будет открываться большое количество сделок на покупку и продажу, после чего одна из сторон обязательно начинает терять деньги а другая начинает их зарабатывать. То есть если открылись, открылось большое количество продаж и покупок, и цена идет вниз, то зарабатывают, покупатели теряют деньги. На данном примере вы видите часовой график с крупными кластерами, настройки которых мы рассмотрим чуть позже. Эти кластера они охватывают целый диапазон цен. То есть это кластера не по одной ячейке, там саккумулированы несколько ячеек, несколько ближайших цен. На этом примере мы видим пятиминутный график фьючерса на рубль, это московская биржа, и индикатор кластер Стерн здесь также показывает нам крупные кластера с крупным объемом, соответствующим этому графику. Также вы видите коричневые линии, которые показывают крупные накопленные объемы в индикаторе Market Profit. Сейчас эти места, чтобы вы поняли, о чем я говорю. На линии – это Market профиль а это крупные кластера. Индикатор Market профиль который отображается линиями, он нужен для усиления зон поддержки и сопротивления, То есть это дополнительный индикатор, который можно и нужно совмещать с крупными кластерами объема. На этом примере у нас минутный график фьючерса на нефть. Это уже американская биржа, это чикагская товарная биржа. И здесь мы видим несколько типов кластеров. Это синие и розовые кластера. Синие кластера кружками обозначены, розовые кластера ромбиками. И отличаются они тем, что у нас синие маленькие кружки, они показывают более мелкий объем. А крупные кластера в ромбах, они показывают больше экстремальный объем. То есть по своему весу, по своему значению кластера в ромбах, они имеют больше веса. Итак, какие возможности открывает вам кластер Search? Этот индикатор поможет понять, какой ценовой диапазон интересен покупателям и продавцам прямо сейчас, в данный момент времени. В этом его основная полезность. И это отображается полезность в том, что вы можете найти лучшую торговую возможность прямо сейчас. Таким образом выглядят настройки индикатора кластер Search в разделе ⁇ Расчет ⁇ Вверху У нас указывается минимальное и максимальное значение. Это первый главный параметр, который нужно настраивать при... для того, чтобы у нас формировались такие кластера. У нас вы видите минимальное значение на 5000 контрактов, максимальное значение на 5500 контрактов. Это означает, что вот в этом диапазоне, если будет проходить объем, то он будет подсвечиваться желтыми кластерами, желтым цветом. То есть это более слабые кластера, немного меньше по объему, чем, чем экстремальные, красные. Еще один очень важный параметр, который здесь настроен, это объединение ценовых уровней. Здесь стоит пятерка сейчас. Если здесь стоит единица, то у нас получится, каждая отдельная цена, она будет искать тот параметр, да, тот объем, который выставлен в рамке расчета. Получается, когда здесь стоит пятерка, у нас у нас совмещаются соседние ценовые отметки. И если по пяти ближайшим ценам проходит объем соответствующий вот этому значению, у нас кластер подсвечивается. Таким образом строится вот данный конкретный кластер. Также из визуальных настроек были убраны графические объекты. На предыдущих слайдах мы рассматривали, там были ромбы, кружки. Здесь же у нас Просто раздвинуть график, мы видим профиль объема каждой свечи и видим такое отображение. Визуально. Второй, тот слайд, который вы сейчас видите на экране, это второй кластер Search, потому что их два здесь подгружены. Первый у нас был желтый цвет, то есть менее крупные объемы. Здесь же у нас от пяти тысяч, от половиной тысяч контрактов и выше до бесконечности подсвечиваются красным цветом, то есть здесь может быть и 10 тысяч контрактов, и 15, все это будет входить уже в красный цвет. Но больше в принципе ничем не отличается второй индикатор. Здесь также выставлено значение 5 в объединении ценовых хур. А на графике вы видите как широкие кластеры, так и более узкие. Вот более узкий кластер, более широкий. Это происходит потому, что в одной свече по всему диапазону проходят крупные сделки, которые собираются в широкие кластера. То есть здесь у нас объединение 5 цент, да, то у нас были только один раз в ближайшие 5 цен, где сформировался такой кластер. А здесь было там, возможно, 3-4 раза по 5 цент ближайших, и они сформировались в один такой большой широкий кластер. Часто новички целятся в определенную часть графика, упуская общую картину. На данном примере мы видим растущий рынок в так называемом канале. Многие могут подумать, что на рынке преобладают в данный момент покупатели. Отчасти они, конечно же, будут правы, но мы можем это узнать, подтвердить только тогда, когда мы сможем посмотреть на широкую картину, которая сформировалась на рынке. Как вы видите, сейчас очень многие кластера находятся в местах разворотов. То есть у нас такие скопления, их даже визуально очень хорошо видно. И в, почти во всех случаях, практически во всех случаях, то есть индикатор настроен таким образом, чтобы показывать места разворота. И у нас идет движение, по сути, от кластера к кластеру. И в таких моментах у нас часто происходят отскоки. Но что же мы увидим, если посмотрим на более широкую картину? Мы увидим то, что у нас на самом деле был нисходящий тренд. Почему я об этом говорю? Потому что сами по себе кластера в отрыве от анализа фона, от анализа контекста рынка, да, от анализа big picture, так называемых, эти кластера, они хороши краткосрочно, но если вы, например, позиционный трейдер, который хочет торговать по тренду с достаточно большими целями, то вам нужно видеть общую картину, и как раз такой кластер, такой индикатор кластер-серч, эти кластера, они будут вам помощником в этом деле, вы сможете найти себе потенциальные точки разворота в сторону тренда. Поэтому анализ фона рынка всегда будет хорошим фильтром для открытия сделок именно по тренду, и, соответственно, вы будете понимать, какие сделки будут контртрендовые и, соответственно, не вести в себе хорошего, большого потенциала. Напишите, кто на какой бирже торгует или планирует торговать. Кто торгует на Америке, пишите единицу, кто торгует на Моэксе. Пишите двойку. Кто пришел к нам с Форекса или кто сейчас до сих пор дублирует сделки, анализируя фьючерсы на Форексе, ставьте тройку. Но я напоминаю, что Форекс дублирует многие инструменты с американской биржи, например, валюты, тот же фьючерс на евро. На канадский доллар и так далее а теперь мы рассмотрим на примере на примере биржи семьи и московской биржи часовые графики и какую роль играют кластера для трейдеров во-первых вы должны относиться к кластерам как к потенциальным уровнем здесь на графике я отметил слева у нас семьи я немножечко увеличил график, он у меня изначально был с инструментом, это, это нефть. Слева у нас светлая нефть, которая торгуется на CME, стикером тикером CL, а справа у нас нефть марки Brent, которая торгуется на московской бирже, на МОЛИКС. То есть здесь я совместил обе биржи и два инструмента, которые очень сильно... Коррелируют между собой. У них есть разница в цене, но в целом они очень похожи ходят практически одновременно. Каждый кластер на часовом графике обозначен уровнем либо синего цвета, если эти кластера прошли на, я вот так вот помечу, если эти кластера прошли на, на 7 групп и оранжевого цвета, если эти кластера прошли на московской бирже. И я для удобства их стрелочками отметил, где, где какой прошел, и отметил то место, где класс, кластера не было на другой бирже, но мы, нам это необходимо для того, чтобы отследить влияние и реакцию цены на эти кластера. К примеру, вот этот кластерок у нас а, проторговался на CIMIN, то есть на нефти светлой. Я отметил это же место по времени, где оно было на моется. И то же самое я сделал с кластером, который проторговался на нефтемарке Бренд. Я выделил это в виде уровня, в виде зоны на нефти, на светлой нефть стикером CL. И в конечном итоге, что мы с вами видим? Мы видим, как цена реагирует на эти уровни даже которые по сути не построены точнее те уровни те кластера которые не проходили на одном инструменте но цена реагирует на эти зоны и это для нас для вас может быть подсказкой эти уровни прежде всего они очень хороши для торговли внутри дня то есть на такие Пластера на такие уровни, если вы перейдете внутрь дня, откроете минутные, пятиминутные графики, то вы увидите, что очень часто цена на этих уровнях подходит, останавливается и разворачивается. Но также вы можете видеть и на часовой график, как цена отскакивает от этих пластеров и от этих уровней. И если мы будем двигаться дальше, вы видите, например, кто торговался на американской бирже он дал импульс вниз, и в конечном итоге мы улетели от него вниз, мы протестировали, продавец удержал котировку. А, а вот этот кластер оранжевый, он вышел на бирже московской, я его спроецировал сюда, на американскую биржу, и мы тоже видим, как цена несколько раз внутри дня она тестировала этот уровень, то есть не могли пробить. Перейдем давайте на следующий пример. Здесь у нас продолжение ситуации, той, которая развивалась на предыдущем слайде. Такие кластера можно увидеть в любой момент времени, абсолютно на любом инструменте. И ну, это не, не разовый, единичный случай. Это то, зачем вы можете следить ежедневно. И важно понимать одну очень такую очень тонкую особенность, так как это пластера объема, это не, это не те кластера, в которых вы можете четко понять, продавец или покупатель здесь заходил в рынок. Но эти кластера показывают в целом интерес участников рынка, и нам очень важно увидеть реакцию на эти кластера. Зачастую как раз именно после реакции, то есть если цена идет либо вверх, либо вниз, мы в конечном итоге можем ждать теста этой цены теста этого уровня и вот этот вот уровень он будет для нас очень интересным для поиска сделок аналогия с предыдущим примером полная поэтому мы можем искать крупные кластера рисовать зоны поддержек и сопротивлений ждать реакции цены на эти зоны и чтобы понять кто управляет рынком на данный момент и после этого принять взвешенное торговое решение особенно важно это для трендовой торговли для того, чтобы найти место для входа в рынок по ходу движения. Если вы будете смотреть на чистый график, вы, естественно, не увидите эти места скоплений крупного объема. Но, по сути, если вы видите, если вы владеете этой информацией, вы понимаете, где открывались крупные позиции. Если вы видите, что рынок торгуется, например, в восходящем тренде, как на данном примере, хотите найти точку входа на покупку. То кластера выступят хорошим помощником в этом деле. На этом примере восходящее движение, на котором было сформировано несколько крупных кластеров, которые впоследствии выступали зонами поддержки. То есть, если, если считать вот эту зону зоной разворота, то у нас было несколько кластеров, которые нам могли помочь в том, чтобы определить точку входа. И мы, опять же, для нас эти кластера, они очень сильные зоны, особенно для внутридневной торговли. И вы можете в момент выхода такого кластера вы можете перейти в внутри дня и найти еще более точное место. Кластера настроены таким образом, чтобы показывать самые экстремальные объемы, чтобы их не было очень много, но они показывали действительно сильные уровни.